В своем выступлении на пресс-конференции в Ереване, посол Казахстана Тимур Урозаев пояснил, что Казахстан не признает события 1915 года, как геноцид, и не верит, что был именно геноцид. В вопросе геноцида, армянская сторона неоднократно обращалась за признание от армянской диаспоры в нашей стране. По нашему мнению, нет смысла возвращать бедствие, произошедшее в 1915 году, в повестку дня. Если армянская сторона хочет признания геноцида, то какое государство виновато в этом, лучше обратиться к нему. В 1920-х и 1930-х годах, Казахстан пережил крупную трагедию. В те годы 40% населения Республики Казахстан было уничтожено голодом и холодом. В то время, страшная трагедия была осуществлена из-за политики сурового советского режима. Однако, мы решили смотреть вперед, а не в прошлое. Если мы хотим поднять вопрос о геноцидах, то мы должны задать вопрос. Кто грешник? Мы смотрим в будущее. И мы думаем, что со временем будут развиваться отношения Турции и Армении. В 1930-х годах Ливон Мерзаян реализовывал политику правительства того времени по геноциду казахского народа. Под его руководством сотни тысяч казахстанцев, Стали жертвами террора. Конечно, Сталин и Берия приказали это сделать. Тем не менее, именно Ливон Мерзаян воплотил в жизнь этот приказ. Заявление посла Казахстана Тимура Уразаева, который отверг геноцид армян и преподал урок истории, стало повесткой номер один в армянских СМИ.